Кажется, будет ли Харьков, несмотря на то состояние, в котором сейчас находится, одним из первых городов, который будет сближаться с Россией? Нет, поймите, скорее не Харьков будет сближаться. Харькову так досталось. Причем харьковчане же, они же помешаны на, на своем городе и красоте своего города, да, понимаете? Такой красоты, как вечерний Харьков, там и ночной, с нашей уровень подсветки зданий, так все сделано, какая кругом чистота. Нигде так вкусно не бывает, как здесь. И видеть, как знаковые места города, твоего города, бомбят, понимаете? Просто уничтожаются на ровном месте, просто так. Поэтому Харьков не то, что первый пойдет к сближению, Харьков первый забор начнет строить, первый, потому что он понимает, и там будет окошечко, понимаете, где белгородцы и курчане будут обращаться, а можно, а можно, как они же толпами в Харьков ездили, толпами, наши рынки, наши супермаркеты проводили дни здесь, все это до 14-го, рынок Барабашова, да там э, раньше, там до у нас там все сложные автобусы до да, горизонта, автобусы с российскими номерами приезжали отовсюду и, и так далее, и что вы теперь пришли, как куда вы пришли? Боже, вы не... представьте, ну просто поймите, Салтовка Харьковская, это люди не могут понять, что такое спальный район, полмиллиона населения, полмиллиона многоэтажек. Можете себе представить, сейчас это выглядит как, ну, четко пикник на обочине Стругацких. Точно. Посмотрите, там, фильм «Сталкер». Это же, ну как это? И вы после этого думаете, что они, мы первые пойдем на встречу? Еще раз говорю, мы будем кирпичи подносить. Кажется, будет ли Харьков...